q 7 Снимаем вот эту пластиковую накладку Для чего снимаем? Причины могут быть разные Мне он надо менять лобовуху Ехал 160 Индаутка залетела Хорошо, хоть не выстекли, а Топ скорее бы скорее бы ехал без стекла вот. И плюс, навести там порядок. Заодно покажу, что там есть и с чем его едят. Первое. Снимаете резинку отсюда. Снимается легко, элементарно. Вот таким вот образом. Вынимаете эти проставочки. Отщелкиваете. Вот здесь щелчки. С той стороны то же самое. Далее дворники. Смотрите, как снимается в прошлом видео. Потом надо вытащить эту пластиковую накладку. Или жабо, как его там называют, не знаю. Оно входит вот сюда, под резиночку. Вот таким образом. Можете пролить водичкой, чтобы лучше выходило, но я его снимал недавно, поэтому она у меня будет вылазить без каких-либо трудностей. В общем, одной рукой неудобно. Поддеваете он можно отверточкой или пластиковой специальной пластиночкой. И, и вытаскиваете. Одной рукой делать неудобно, но смысл покажу. Вот, видите, пазик специальный. Потом его пропылесосить, желательно водичкой или вд смазать, и потом будете засовывать обратно. С этой стороны у нас находится блок двигателя, блок управления двигателя. Вот он, его частенько заливает водой. Кто-то одевает на него бахилы, кто-то специальную пластинку, чтобы вода не капала. Первый раз он снимается, Тут у всех может быть по-разному распиливать болты, снимать защитную планку. У меня тут уже кто-то был, поэтому откручиваются гайки, выщелкивается вот этот разъем, отжимаются вот эти штучки, выкидывается под ним механизм обрез до слива конденсата воды отсюда я вам не покажу Неудобно, это надо с подкрылков лезть. У меня там в принципе все обработано, поэтому практически грязи нету. Но эти одуванчики от них никуда не деться. Они постоянно попадают. Далее. Патрубок По забора воздуха в печку. Некоторые умельцы обычно сюда ставят фильтрующий элемент. То есть какую-нибудь не знаю, не марлю, как ее назвать. И на хомутик ее прижимают, чтобы ее не сносило. Для обеспечения более чистого притока воздуха, а не особо грязного. Вот Идем дальше. Вон датчик. Этот датчик у нас участвует в охлаждении салона, то есть кондиционера. Фокусироваться не могу. Г какой-то, не помню. Потом обозначение дам. Имейте в виду, до него лазить неприятно. Ну, соответственно, сам стеклоочиститель. Механизм стеклоочистителя. Идем далее. Вакуумник. тормозной вот он здесь тормозной бачок когда стоит пластиковая накладка чтобы до на него добраться целая проблема поднимается вот этот вот щелчок и снимается таким образом вот. Чтобы не удалить, немножко неудобно, проблемно. Надо через шланг, через воронку заводить. Датчик. Газоанализатор. Он стоит вот в таком положении. То есть, когда впереди КАМАЗ проехал, надымил у нас автоматом, автоматом включается в салоне рециркуляция то есть забор внутри салонного воздуха чтобы не дышать выхлопными газами этот датчик проверяется через вакком через ноутбук на работоспособность в какой группе может покажу потом позже суть какая зажигалку подносите пускаете газ смотрите показания в группе меняются значит он работает Ну, блок предохранителей. Опять же, одуванчики. Все. Спасибо за внимание.